Если есть на свете рай, то это... Вы еще кипятите? Вы еще дома сидите? Тогда мы идем к вам. Привет, друзья! Что-то давненько у меня на канале не было прогулок. И в этот раз решил для вас сделать фильм... А на луке на, Дальмены, на 100 Приятного вам просмотра. Вас ждет несколько сюрпризов. Если вы на машине, то не ждите тут хорошей парковки. Вход стоит 250 рублей с человека. Вот вход главный. Дорожки здесь из гравия. Это в принципе, все удобно сделано, только перила низкие. Вот вам туда да. написано. Везде указатели. Все, в принципе, удобно понятно. Наконец-то пришли мы к главному здесь дольмену. Ну, реконструкция, конечно же. Хотя, он есть тут и полигональная кладочка. На самом дольмене там барельефчики mm -hmm. даже есть в виде буквы П. Вид на главный дольмен с этой стороны. Очень много камней здесь. Крышка, кстати, вот в одном месте надломленная. Естественно, интерес. Что же там внутри? А внутри там вот как довольно большие блоки на задней стенке видно петроглиф в виде зигзага а также отверстие на боковой стенке тоже есть отверстие и петроглиф правда другого вида этот же рисунок переходит на лицевую стенку и дальше на противоположную зачем внутри его делать вот дальмен необычной конструкции круглый хорошо видно фаску что это для слива воды сточили Оставили. Скорее всего, эта фаска обходила дольмен по окружности, когда платформа была целая. А отверстие изготавливалось уже после сборки дольмена. Заглянем. то же самое, да? Видимо, хорошо лежало вместе. И крышка. На крышке там вроде ничего такого нету. Не вижу во всяком случае. Конечно, во время съемки я не рассмотрел на экране то, что сейчас видно четко на крышке. Фаску. И сверху плоская плита очевидно что фаска на крышке нужна для того чтобы во время землетрясений крыша просто не съезжала слева дольмен выглядит вот в таком состоянии разрушенном Что-то народ сюда почти не ходит он еще и зарос к тому же вот там кто-то тоже сидит зато можно внутрь залезть потому что нет крышки вот значит, отверстие целое внутри узоров обнаружено толщина ну, сантиметров 50 ну, разная в общем а вот здесь видно кстати что был стык с другим камнем вот по всей стене вот он вниз идет вытесали и вот так вот пододвинули вот эти вот же блоки огромные получается так потому что по-другому как целая платформа здесь вот платформа идет большая большая большая платформа и туда уходит тоже если вы решили пройти дальше, то дорога несколько меняется вот, и превращается в старую с кучей рекламы и заманухой для туристов. Тут встречаются вот такие вот сооружения, место силы и прочее. Да? Можно и померить ауру, и из глаз и порчу убрать. Все за ваши деньги. Курганная группа это называется. Оказывается, этих насыпец здесь около тысячи. И у многих по низу видно прям кладка. Кладка идет. Все дольмены, которые тут есть. И у многих, вот, например, видно. У многих вот такая вот буковка П, да? Вот очень много туристов ходит, различные, выдвигают гипотезы, кто зачем, для чего построил. А что вы думаете по этому поводу? Пишите комментарии. У ну, конечно, это храмы и святилища, могильники, места силы и так далее площадка тут у нас вдруг образовалась из камней а вот сверху тут прям ну, карьер не карьер да? выглядит как отвал конечно же тут камни из которых дольмены по внешнему виду конечно же похоже на то тут очень конечно ровные трещины или распивы да? смотри хорошие камни как раз для для дольменов. здесь как горка как будто можно съехать такая вот жик. Как из пластилина, в общем. Я сначала подумал, что это раскопали курган, но потом увидел отверстие. Нет, это разрушенный дольмен. Выглядит вот так. Плита, плита с отверстием и еще плиты. И вокруг, вот видите, глыбы камней довольно приличных размеров. Оказывается, разрушенных дольменов тут аж целых три теперь насчитываю. А вот наоборот так сделано да? вместо отверстия у нас тут наоборот шишка сломана если это был цельный блок то все вот это нужно было снять оставив да, только пупырышку и вот эту вот вот я смотрю в отверстие ого-го тоже толщина сантиметров много Здесь. отверстие какое-то неровное конечно в отличие от, от многих вот так вот это все выглядит сейчас. Место приподнятое. И теперь много всяких тут осколков. Что уж тут произошло? будто взорвали. В общем, когда здесь будете ходить, ходите аккуратно, потому что можно загреметь. На любом камне можно подскользоваться, потому что здесь мох тоже был, дольмен. Это крышка, а вот отверстие. Огромные такие стены у него. Много-много глыб. О! А где же отверстие? Блок перекрытия какой, а? Гляньте. В толщину почти метр. Вот видно стыковка двух стенок. Задний и боковой. То есть вот идет выемка. Как будто сплавились донизу. Вот смотрите, какая внутренняя стенка. Ну и тут то же самое по всей длине. Вот, аж вы, вот здесь аж выступает. Как будто пластилин. Нет, снизу нету, кстати, такого. Только на боковых. Вот с другой стороны. Да, отверстие круглое. Прямо вот площадочка. Все. Видите, сочленение как сделано. По всей стенке вниз туда. Тяжеленькая крышка-то. ого -го. Для тех, кто хочет найти какую-то астрономическую связь у дольминов, да, что типа отверстия находятся, отверстия направлены все в одну сторону, это не так. Отверстия находятся, смотрят в разные стороны, особенно на тех дольменах. Туда, сторону юга, здесь вообще вон, в эту сторону. Затем мы дошли до освещенного родника, правда никакого освещения не увидели, да и зачем оно там днем? Не видели мы и торсионных полей, так полянки. А если говорить о теориях, то я люблю теорию струн, ну или на крайний случай суперструн. Ну и вот, конец маршрута ознаменован вот таким кривым мостом. Здесь у нас ванна Геракла, там ванна Афродиты, сейчас я ее покажу получше с мостика Ванночка Афродиты, ну, симпатично выглядит. Здесь же можно искупаться, полежать в ваннах, отдохнуть, перекусить, поэтому возьмите с собой запас воды и еды. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, балалайки. Лично я считаю, что у дольменов связи с акустикой больше, нежели с погребальными обрядами. Вот вам типичный деревянный дольмен. Маленькое отверстие, большой корпус. Да мы и сейчас изображаем звуковые волны в виде зигзагов и синусоид. А пишите свои комментарии, что вы думаете по этому поводу. Ставьте лайки, балл-лайки. До скорых встреч. Пока. Готовы, дети? Нужно вот так сесть. Вот так делай. Ну да. Вы еще дома сидите? Тогда мы идем к вам.